День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов, и это мини-видеокурс, посвященный заработку на партнерских программах. С моей точки зрения, возможность заработать в интернете на партнерских программах ⁇ это один из самых быстрых способов заработка, способ заработка, который доступен практически каждому. А почему именно практически каждому? Дело в том, что в интернете вариантов заработать достаточно много, но их можно вот как бы разделить на такие три принципиальные группы. То есть первая группа – это когда вы зарабатываете на себе, то есть продаете себя, свои какие-то навыки, свои способности, знания. Но начать зарабатывать этим способом могут далеко не все. То есть требуется, во-первых, что-то знать и уметь, требуется умение преподнести эти знания, продать себя. Этот способ, с этого способа начать зарабатывать могут далеко не все. А второй способ – это способ заработка в различных MLM-компаниях. Опять же, здесь очень много зависит лично от вас, от ваших качеств как человека, от качеств лидера бизнес-отношений. То есть, вот если вы можете вокруг себя людей объединять, да, тогда вы, э, в MLM что-то заработаете. И, конечно, третий способ это продавать навыки, других товары других. То есть вы по большому счету ну, представляете себя посредника. Не хотите, не светитесь, чайте методики продаж. Почему партнерки продажи на партнерских товарах э, лично для меня очень интересно Дело в том, что я всегда ищу какие-то перспективные методы заработка. Вот у партнерских продаж, конечно, очень большая перспектива, то есть громадная перспектива. То есть вы можете начать э, с партнерок простейших, вот о тех партнерах, которых я сегодня расскажу, то есть партнерок инфопродуктов, да, далее перейти к более серьезным партнерским программам, там в spi сети, э, в SPI сети, там, где платят уже за какие-то действия, то есть привели человека. И он э, приобрел кредитную карту, то есть там уже совершенно другие деньги. Э, причем э, умение продавать, умение продвигать товары в сети, это этот навык будет востребован всегда. То есть если вы научитесь продавать партнерские товары, участвовать в партнерках, то считайте, что работы вы обеспечены на долгое-долгое время. Причем работа в партнерском бизнесе это как раз то, о чем многие мечтают. То есть нет никакой привязки, ни к месту. Торгуйте в любом месте, где есть интернет. Удаленная работа, вот эти вот перспективы заработка с ноутбуком на, на пляже это как раз вот все именно на партнерских программах то что заработок в партнерских программах перспективен показывают зарубежный опыт то есть там партнерские продажи особенно то есть 5 сети очень активно развиваются люди зарабатывают очень хорошие деньги то есть сейчас есть возможность все это изучить и начать зарабатывать то есть получить себе такую перспективную профессию на будущее так перейдем к конкретным примером значит я вам сегодня покажу простейший Партнерский сервис, это сервис партнерки с инфопродуктами. Таких сервисов достаточно много. Я вам покажу один сервис, это сервис Глопарт. Я с него начинал, я, с него, я в нем работаю. Сервисы партнерские конкретных людей. То есть если человек уже достиг чего-то в инфобизнесе, выпускает хорошие инфопродукты, то есть вы можете подключиться к партнерке именно этого человека и продавать только продукты этого человека. Значит, Глопард и ему подобные сервисы реализуют товары громадного количества людей. То есть все, кто начинает работать в инфобизнесе, могут сделать свой товар и выставить его на продажу через сервис glopart либо ему подобный. Значит, что вам необходимо сделать? В первую очередь вам необходимо пройти регистрацию в Глопарте. Для того чтобы это сделать, вам необходимо иметь вот такого плана партнерскую ссылку. Это вот лично моя партнерская реф ссылка, да? Вам необходимо пройти по этой партнерской ссылке и выполнить элементарную регистрацию. Я сейчас покажу, как это делается. Значит, вот вы попадаете на такого плана страничку. Кстати, очень рекомендую вначале нажать на кнопочку Play и посмотреть фильм о сервисе LaParte. Если не хотите смотреть, начинаем сразу регистрироваться. Что нам для этого требуется? Для этого требуется просто нажать на кнопочку Попробовать бесплатно. В сервисе Glopart есть платные аккаунты и бесплатные аккаунты. Нас сейчас интересует исключительно бесплатный аккаунт, потому что мы не будем сами выступать как авторы продуктов. Да? Мы будем просто <coughs> подключаться к продажам уже готовых продуктов. И для этого бесплатный аккаунт нам э, абсолютно устроит. Что от вас требуется? От вас требуется ввести адрес электронной почты. Я ввожу адрес электронной почты, нажимаю «Далее», вот, читаю соглашение об использовании глопарта. То есть, опять же, те, кто первый раз рекомендую ознакомиться, прочитать, что можно, что нельзя. Полезная информация назначена вам пригодится. И нажимаем на кнопочку «Ознакомиться» и принимаю, принимаю условия. Значит, регистрация завершена. Посмотрите, что происходит на ваш электронный адрес который вы указали сейчас сервис глопард высылает письмо вот такого плана письмо глопард значит что вам здесь требуется <coughs> во первых вам высылается ваш пароль вот и вам необходимо активировать свой аккаунт То есть сейчас ваш аккаунт еще не активирован потому что вы не подтвердили свою э, электронную почту нажимаем на активацию аккаунта и уже Попадаем в глоапарт как активированный аккаунт. То есть вот сейчас у вас пока все по нулям, все ваши заработки. да Что вам требуется? Вам требуется заполнить ваш аккаунт. То есть прописать сюда вашу фамилию, контактный телефон, электронный адрес у вас уже прописан, он подтвержден. Вбить свой аккаунт в платежных системах это WebMoney рублевый и долларовый кошелек. Если пользуетесь киви, вбить э, данные по киви кошельку и, естественно, нажать на кнопочку "сохранить". Я сейчас покажу, как это вот выглядит в моем уже зарегистрированном аккаунте. Ну вот что-то типа такое: фамилия, имя, телефон, электронный адрес. В Ирмани я в Глопарт не пользуюсь, потому что везде, где есть возможность выводить деньги на Киеве, я вывожу на Киеве. Все, вот это такая простейшая регистрация. Еще раз повторяю, на почту вам высылается ваш пароль а, к доступу к сервису Глопарт. А, что рекомендуется сделать далее? Это вот рекомендация лично от меня. А сейчас на данный момент сервис Глопарт предлагает пользователям добавить свою какую-то услугу. Посмотрите, пожалуйста, что это за услуги. Вот если вы обладаете каким-то навыком, умеете что-то, ну, например, размещать объявления на доске, там, выполнять какие-то переводы, создавать какие-то продающие сайты, там, что-то продвигать, загружать. Ну, то есть, вы, если вы хотите на своем каком-то навыке, что-то подзаработать, но вначале я рекомендую пройтись и посмотреть, что предлагают другие люди и сколько за эту работу люди берут. То есть вот работа, описание работы, а вот сколько люди хотят за это денег. То есть посмотрите те услуги, которые предлагают уже зарегистрированные пользователи Глопарта, и затем создайте свою услугу. То есть, до этого вам необходимо войти, вам необходимо в раздел «Товары войти», выбрать «Мои услуги» и нажать на кнопочку «Добавить услугу». Значит, здесь придумать название услуги, выбрать ее цену, максимальный срок выполнения, пройти к разделу «Описание», если что-то еще хотите. Ну, например, продвину ролик на… Ютубе цена, ну например 300 рублей, максимальный срок выполнения два дня. Нажимаем далее, реклама. Здесь пишите, что вы можете сделать. Ну, например, там продвинуть ролик на Ютубе по ключевому запросу до 50 тысяч. Выдвинуть ролик на первую страничку. Либо там оформить канал на Ютубе. То есть произвести аналитику, прописать теги, правильно оформить видео и так далее. То есть вот все, что вы хотите, вы здесь по своей услуге пишите. Да? Нажимаете «Далее». Если к этой услуге вы можете еще что-то добавить, можете написать там, «Создам видео», «Оптимизирую видео» или там, «Сделаю уникальным видео», либо там, «Могу загрузить чужое видео на ваш канал» и так далее. Причем этих доп. услуг может быть достаточно много. Создаете услугу, и ваша услуга появляется в разделе «Услуг» на сервисе Glopart. Очень полезная вещь в плане, в плане рекламы себя значит вот это то что необходимо сделать с моей точки зрения как только вы прошли регистрацию на сервисе Глапарт если вам нечего предложить можете никаких услуг не включать тогда просто имейте в виду что вот в этом вот разделе вы можете найти для себя какого-то исполнителя который вам какую-то работу которую вы не можете сделать сами сделает за вас а что делаем дальше дальше после регистрации мы можем приступить именно к самому важному, к тому, ради чего мы сюда пришли. То есть мы можем приступить к выбору и последующей продаже товара, партнером которого вы решили стать. Что для этого нам надо сделать? Для этого мы с вами должны перейти, нажать на кнопочку «Каталог» и попасть в каталог имеющихся товаров. Мы с вами попадаем на такую как бы, базу ну, те кто работал с живыми продажами, понимает, о чем я говорю. Значит, первый совет. Не надо сразу же набирать кучу товаров. Да, за это вам не требуется платить никаких денег. Вот поэтому многие сразу же там в первый раз там набирают кучу товаров. Нет, этого делать не надо. То есть, рекомендация тут одна. Выберите один какой-то товар и проведите по этому товару полную рекламную кампанию. Совет номер два. Он э, наиболее актуален для тех, кто будет продавать товары через социальные сети. И именно со своих профилей. Сейчас поймете, о чем я говорю. Дело в том, что, к сожалению, на сервисе Глопарта и ему подобных, там где собрано много различных продавцов, э, сервису крайне сложно определить, качественный ли это товар, или этот товар, ну, ну, будем говорить своими словами, мошеннический. Вот если вы подключаетесь к партнерскому сервису конкретного человека, там, где собраны только его товары, ну, например, там Дмитрий Попов, да, у него есть свой, свой партнерский сервис, продает он только свои товары, и работая с этим человеком, вы можете, положа руку на сердце, говорить себе, что никаких камней в вас никто кидать не будет то есть люди которые будут покупать у вас этот товар будут вам говорить только спасибо Значит, реализуя некоторые товары с глопарта типичная ситуация после продажи таких товаров вам именно как продавцу люди будут говорить не то что не спасибо они там вас будут упрекать пытаться с вас какие нибудь деньги еще назад получить и так далее почему дело в том что очень многие ну, ну не очень многие скажем так есть такие товары на продающей страничке, в которых указаны в разделе реквизиты данные неживых людей. То есть люди просто-напросто зарабатывают деньги на том, чтобы на продаже этих товаров абсолютно левых, с какими-то завлекушками, заманушками и так далее. Самих авторов найти нельзя. И к кому люди будут обращаться после покупки таких курсов? Естественно, к вам, как к продавцу. Поэтому, чтобы каким-то образом себя обезопасить, желательно пытаться анализировать этот товар. То есть пытаться понять, а не развод ли тут. То есть это, конечно, сделать довольно сложно, особенно в начале. Я практически всегда стараюсь, просмотрев сайт-продажник человека, автора продукта, да, если мне что-то непонятно, то есть если возникают какие-то вопросы, как это работает и так далее, я стараюсь этому человеку, вот обратите внимание, нажимаю на автора, да, и этому человеку можно написать какое-то сообщение, то есть уточнить, попросить рассказать и так далее. То есть если продукт достаточно достойный, если продавец, скажем так, не прячется, если это реальный человек, да, практически всегда они отвечают. И тогда уже к продаже этого продукта можно приступать с чистой совестью. Но сразу хочу сказать, определить качественный продукт или некачественный очень сложно. Потому что люди научились рисовать красивые продающие странички да, и вводить многих в заблуждение. Вот только поэтому сервис Glopart сделал целый раздел. Он называется «Проверенные товары». В этом разделе собраны товары, на которые не поступало нареканий. Вот если вы хотите продавать товары от своего имени, то есть через социальные сети, да, тогда, ну, начните с продажи вот этих товаров. Во всяком случае, никто вам э, нареканий делать не будет. То есть в любом случае вы можете сказать, что я выбрал этот товар из раздела "Проверенный". Я старался поступить. Хорошо, вот пожалуйста об этом помните, то есть выбор качественного товара это очень важно, причем с некачественными товарами довольно часто происходит следующее, то есть вы выбрали товар, вложили в него время, вложили деньги в его рекламу, да? а если этот товар некачественный, то просто-напросто его снимают с продажи. И все ваши ссылки, которые вы там разместили по интернету, все ваши рассылки, они просто уходят в некуда. Это еще один фактор, который требуется учитывать. То есть старайтесь все-таки работать с качественными товарами. Но еще раз говорю, найти их довольно бывает сложно. Качество товара определяет, конечно, это его продающая страничка. Вот. Обратите внимание, под, под каждым товаром идет коротенькое его описание, да, вот когда этот товар появился на рынке вот 5 дней назад, 8 дней назад, да, и его продающая страничка. Очень рекомендую открыть эти все странички, посмотреть, как они сделаны качественно, некачественно. Используют ли вот такие вот яркие красные шрифты которые вообще-то не рекомендуется использовать на профессиональных страничках. Все должно быть так мягкого, не раздражающего. Вот эта вот страничка, ну, мягко говоря, непрофессиональная. Сейчас откроем еще какую-нибудь страничку, посмотрим. Ну вот более профессиональный продажник, красиво сделан, видите, с с чеками. Ну вот это вот, конечно, более качественный продажник. То есть такой товар продаваться будет. Значительно лучше. Значит, смотрите на эти продажники, оценивайте их с точки зрения, нравятся ли они вам или не нравятся. В зависимости от того. Какое впечатление произвел продажник на вас, точно такое же он будет производить и на других людей. Очень хорошо продают сайты, на которых есть видео, особенно видео рисованное. Вот сейчас мы просмотрели несколько, пока ни одного рисованного видео я не заметил. Вот Рисованное видео очень хорошо продает, задерживает внимание на страничке. Так, значит, все, что я вам до этого момента рассказал, это все пока субъективные вещи. То есть вы их оцениваете с точки зрения каких-то субъективных критериев. То есть нравится ли вам, не нравится ли вам, хороший он или нехороший. Да? Теперь поговорим об объективных критериях, которые показывают, стоит ли, стоит ли с этим товаром работать или нет. Что это за объективные критерии? Первый критерий ⁇ это стоимость товара. Вот посмотрите, вот этот товар стоит 710 рублей. Если вы его продаете, вы себе получаете 355 рублей. То есть практически, ну не практически, а процентов партнерская программа. Вот на таких условиях, в принципе, работать можно. То есть продали товар, получили 50% от его цены. Что еще тут нужно смотреть? Посмотрите, когда этот товар вышел на рынок. Вот он, этот товар продается уже пять дней, появился. Значит, если нажать вот на эту вот кнопочку, то можно посмотреть. Вот сейчас этот товар на взлете, видите, рост посетителей идет, рост продаж рост конверсии что такое конверсия я сейчас скажу то есть этот товар еще как бы не примелькался и не зря этот товар находится на первой строчке то есть в разделе лидеры недели видите мы с вами сейчас работаем в разделе лидеры недели то есть конечно вот подключиться к такому товару это значит большая вероятность того что вы данный товар продадите если мы опустимся вниз страничку и нажмем на эту же самую кнопочку ну вот посмотрите, рост посетителей увеличивается, но рост конверсии, то есть сколько людей покупают он уже пошел резко вниз. То есть это говорит о том, что многие люди, которые хотели, уже купили этот товар, и он уже стал более-менее неинтересен. То есть прошла какая-то информация, что, может быть, это не так интересно, и уже циферки пошли вот у нас вниз. То есть продавать такие товары уже достаточно большой риск. Далее, на что нужно еще обращать внимание при выборе товара? Кроме цены и кроме вот этих статистических данных, как он продается. То есть очень рекомендуется э, обращать внимание вот на эту замечательную цифру, которая называется конверсия. Конверсия это какое количество людей, э, посмотревших вашу страничку, решили этот продукт купить. То есть чем выше процент конверсии, тем больше вы сэкономите денег на рекламе. То есть, вот обратите внимание, конверсия первого продукта, который занимает первую строчку, почти в два раза меньше, чем у второго. Чем это объясняется? Это объясняется тем, что вот этот вот продажник, он вообще безграмотный с точки зрения профессионализма. Красные шрифты, какие-то детские тексты, ну это некрасивый продажник. А вот этот вот продажник, посмотрите, он сделан более качественно. Качественный продающий, качественный продающий сайт. Поэтому э, люди, которые попадают вот на этот сайт, они почти в два раза, с вероятностью в два раза выше, покупают этот продукт. То есть продавать вот этот вот продукт м, значительно эффективнее. Но и стоит он, видите, почти в несколько, в три раза дешевле. То есть то, что недорогое, да, красиво оформленное, люди естественно, покупают лучше. Поэтому я бы, например, начал продавать именно вот этот вот товар, который занимает вторую, вторую строчку. Почему? Потому что, во-первых, конверсия выше. То есть можно пригнать на эту страничку там тысячу людей и получить значительно в два раза больше продаж, чем, например, с тысячи людей, которые посмотрели вот этот вот первый лидер недели. Но это лично мое такое мнение. Я стараюсь выбирать продукты с максимальным коэффициентом конверсии. Еще одна последняя вещь, последние две вещи связаны с выбором товара. Если вы опять же собираетесь продавать продукт через социальные сети, там, где вы будете общаться с людьми. Рекомендация тут еще одна, практически обязательная. Вам необходимо выбирать такой товар, о котором вы сможете поддержать разговор. То есть, если вы разбираетесь там, в сайта строительстве, или вам интересно в процессе заработка денег, пожалуйста, выбирайте именно такие товары. Занимайтесь там самосовершенствованием, выбирайте товары, связанные с самосовершенствованием. Потому что, как только вы начнете... Делать коммерческие предложения в соцсетях вам будут задавать вопросы. Что это за товар? Подскажите, помогите. И нужно и придется поддерживать какой-то диалог. Если мы с вами нажмем на кнопочку Стать партнеров, вы становитесь партнером этого товара. То есть ваш товар добавляется к вашим партнерским товарам. Партнеры. Я партнер товаров. Вот этот товар. Что еще вам нужно знать? Обратите внимание, после того, когда вы стали партнером товара, это, к сожалению, можно посмотреть уже только после того, когда вы подключились к этому товару, нажав на «Показать ссылки», у вас появляется раздел «Еще». Если вы нажмете на этот раздел «Еще», можно выбрать промо-материалы. Не можно, а нужно выбрать промо-материалы. И посмотреть, какие рекламные материалы предлагает вам продавец. Здесь чаще всего какие-то баннеры и э, рекламные тексты. То есть, вот, например, у этого товара никаких рекламных текстов автор не предлагает. Вот неплохой, э, не то что неплохой, а хороший продавец. Называется отдел продаж. Эти люди всегда в промо материалах выкладывают что? Тексты писем, которые нужно рассылать, из которых вы можете сделать какие-то рекламные предложения в социальных сетях. Вот, красивые баннеры, которые можно где-то разместить. Вот с такими продавцами, конечно, которые вам предлагают полную информацию по товару. Предлагают кучу различных промо-материалов. Работать значительно проще. То есть ничего выдумывать не надо. Так, вернемся снова в каталог товара. Последняя рекомендация. То есть, из какого раздела выбирать? Посмотрите, вот три раздела. Новые, лидеры и проверенные. Конечно, многие выбирают из раздела лидеры. Кто-то там не хочет продавать ливизну, выбирают из раздела проверенные товары. Но если вы хотите рискнуть, то попробуйте выбрать из раздела новые товары. Здесь, конечно, нет еще никакой статистики, потому что товар еще, вот видите, он появился на рынке только 3 часа назад, 7 часов назад, еще никакой нормальной статистики нет. Но, если вы продавали уже продукцию этих людей, этих продавцов, знаете, что их товары выходят на странички лидеров, вот они. Да, то вы можете, конечно, как говорят, сорвать куш. То есть вы выходите с каким-то новым товаром, который еще не примелькался нигде на рынке. Да? И можете, конечно, первыми заработать на этом товаре достаточные деньги. Но с новыми, конечно, товарами я рекомендую работать, работать, работать тем людям, которые уже имеют какой-то опыт в плане продаж. То есть если у вас уже есть какая-то статистика, что у вас продается, что у вас не продается. Ну и, конечно, обращайте внимание на продавца. То есть есть очень хорошие продавцы, которые делают качественные товары. И как только у этого человека, у этого продавца появляется какой-то новый товар, во-первых, вы вы получаете сообщение, что вышел новый товар, если вы раньше его продавали, да, и можете первыми начать продавать новый качественный товар, который еще не примелькался на рынке. Ну, вот такие может быть несколько пространные рекомендации по выбору товара. Еще раз подытожу. Желательно выбирать один товар. Желательно анализировать, является ли этот товар качественный. Я, конечно, довольно часто покупаю товары, проверяю их сам на себе и только тогда начинаю их рекламировать. Потому что я стараюсь работать только с проверенными продуктами, которые будут долго находиться на рынке, которые не снимаются с продаж. То есть если товар, товар качественный, то он продается очень долго. И вся та работа, которую я вложил в раскрутку этого товара, она э, сохраняется, и все мои рекламные ссылки в интернете продолжают работать. То есть я уже забыл, что я продаю этот товар, а идут какие-то продажи. То есть один качественный, с хорошей конверсии с хорошей продающей страничкой с видео желательно да желательно из лидеров недели либо из новых товаров да и с хорошим процентным отчислением то есть минимум 50 процентов вам должны за этот товар платить но сейчас в основном такие партнерки 50 процентов значит с товаром определились нажимаем на кнопочку стать партнером вам дают две ссылки одна ссылка на продающую страничку а вторая ссылка сразу же на оплату почему две ссылки потому что иногда рекомендуется даже давать сразу же на страничку оплаты то есть вы все человеку рассказали показали там через скайп с ним пообщались либо в социальной сети да чтобы не грузить его чтобы он там не искал эти кнопочки где купить где продать сразу кидаете ему ссылочку на продающую страничку и человек сразу же покупает ваш товар значит все ваши товары партнерами которыми вы являетесь находятся в разделе партнеры партнеры, я партнер товаров. Вот они все ваши партнерские товары. Значит, чтобы начать продавать этот товар, вам необходимо нажать на показать ссылки, скопировать вот эту вот ссылочку, либо нажать на кнопочку вот с цепочкой, видите, сразу скопировали данную ссылку в адрес. Теперь открывайте любой текстовый редактор, но ну, я блокнотом пользуюсь, и вставляете эту ссылочку. Вот ваша партнерская ссылка на тот товар, который вы будете продавать. Теперь ваша задача. Вот по этой партнерской ссылке приглашать людей, то есть рекламировать свою партнерскую ссылку. Для этого вы можете пользоваться бесплатными способами, о которых мы говорили в социальных сетях. Да? Вы можете рекламировать на буксах, вы можете делать рассылки об этом я еще урока не снимал но обязательно сниму вы можете рекламировать свою рекламную ссылку в тизерных сетях в социальных сетях давать тизерную рекламу об этом у меня будет тоже отдельный урок как давать рекламу вконтакте но сегодня мы с вами поговорим о том как разместить вот эту вот ссылку на рекламу вашего выбранного продукта на буксе Ойо. Значит, до этого мы переходим на Ойо. Сейчас, вот, если вы пользуетесь браузером от Яндекса, вы можете увидеть вот такое страшное сообщение. Не обращайте на него внимания. Просто-напросто закрывайте. Входите в систему. Значит, что вам требуется? Вам требуется войти в панели рекламодателя. Выбрать, выбрать реклама РТС и нажать на кнопочку добавить компанию. Вот в этой строке вам необходимо написать то рекламное сообщение, соответствующее вашему продающему товару. Вот, например, если я взял ссылку 50 сайтов под ключ, да, то есть вы можете таким же образом и написать название вашей рекламной кампании. 50 сайтов под ключ, там, заработком и так далее. Значит, описание я никогда не делал, потому что за это берутся отдельные деньги, да. Вот, ссылка на рекламу. Сюда мы вставляем вашу, реф, ссылку на ваш товар. Значит, этот ролик снимается у нас 29 апреля 2014 года, и по имеющейся проверенной информации проект ОЯ запрещает размещать ссылки на Glopart не дадут создать рекламную кампанию. Но эту ссылку можно укоротить. Мы берем эту ссылочку, переходим на сервис укорачивания ссылок, получаю короткую ссылку вот такую. И уже эту короткую ссылку вставляю в рекламную кампанию. Все, название придумал, описание не стал делать, укоротил ссылку, раздел не меняю. Время 5 секунд, добавить компанию. Все, компания сейчас перешла на модерацию, видите, ожидает модерацию. Значит, как только она пройдет модерацию, мы пополняем рекламный баланс этой компании. А рекламный э, баланс можно пополнить на 2,10 долларов на 50, на 500 просмотров на 1000, 3,9 долларов. Вот. Но, конечно, нормальные рекламные балансы начинаются вот с 19 долларов. То есть пополнили свой баланс рекламодателя на 20 долларов, да? выбрали пакет 20-долларовый и запустили свою рекламу. Время запуска рекламы, ну, вот с моей точки зрения, из моего личного опыта, Лучше, конечно, ее давать где-то в первой половине дня, где-то в районе 11 часов и в районе 19 часов вечера Вот наиболее эффективно в это время работают рекламные кампании. Значит, товары, связанные с заработком, достаточно хорошо продаются на сервисе OIA. Значит, после запуска вашей рекламной кампании... А как запустить рекламную кампанию на ООИО? Громадное количество видео есть на Ютубе, можно внимательно посмотреть. Значит, когда пройдут просмотры вашей рекламной кампании, вы можете перейти на свой глопарт, выбрать раздел «Статистика» и посмотреть, какое количество просмотров было сделано, какое количество заказов было сделано вообще и сколько из этих сделанных заказов было оплачено. Значит, конечно, вот такие вот цифры. Это цифры не с рекламы буксов, потому что просмотров было крайне мало, а заказов достаточно много. Вот эти цифры это через рекламную кампанию, которая шла в социальных сетях. Там, где вживую ну, общались с людьми, рассказывали об этом товаре, и этот товар продавался. То есть, обратите внимание, с 43 просмотров было сделано 2 заказа. То есть это очень хороший результат, потому что э, с 1000 просмотров на буксе делаются 1-2 заказа. Поэтому еще раз говорю, то есть пренебрегать э, работой в социальных сетях нельзя. Особенно если у вас хороший достойный товар с хорошей продающей страницей. Вот на этом разговор о глопарте я закончу, потому что здесь, конечно, говорить можно очень много. То есть данный мини курс является как бы началом для более подробного разговора на вебинаре. То есть сегодня у нас вторник, сегодня у нас будет 20 часов вебинар. Кому интересует тематика Глопарта, приходите более. Подробно поговорим о каких-то моментах, которые я не успел э, осветить э, в данном видео. То есть, уверен, что к этому моменту рекламная кампания пройдет модерацию. Вот я ее запущу и посмотрим, как это все реально работает. Вот, большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. Приходите на вебинары. Если есть вопросы по видео по заработку на партнерках, пишите, пожалуйста, в комментарии к этому видео. Если видео понравилось и является для вас полезным, нажимайте, пожалуйста, класс. Буду вам очень признателен. Всем спасибо. До свидания. Подписывайтесь на канал и будете всегда с деньгами. До свидания.